С неработающей секцией светофора на перекрестке улиц Корнетова и Вавилова все-таки снимут мешки, но позже. И здесь же организуют пешеходный переход. Об этом сегодня сообщили в Управлении дорог, архитектуры и благоустройства Красноярском. Напомню, в нашей постоянной рубрике «Дорожный патруль» мы рассказывали о путанице на трассе, которая возникла из-за нового регулировщика. Некоторые секции на нем оказались завешены мусорными мешками, и водители не могли ориентироваться в приоритете движения и в поворотах. Помимо того, что был установлен светофор, Установлен там, где до этого был и так неплохой светофорный объект. Плюс еще и установили секцию, которая была направлена на железнодорожные пути. То есть, грубо говоря, то есть данная секция была предназначена, может быть, она до сих пор там существует, для железнодорожных составов. Хотя на них ну, совсем это не действует. В департаменте городского хозяйства нам рассказали, что в текущем году в нашем городе установили 18 новых светофоров из федерального бюджета. На это выделили более 10 миллионов рублей. При этом ни кабелей, ни световых колонок предусмотрено не было. Все комплектующие придется купить за счет бюджета города. Привести в порядок светофоры планируют в течение этого года, а именно установить новые светофорные колонки, выносные консоли и повесить дорожные знаки.